выход на свой личный пляж. Вот она территория. Но забора здесь вот забора. Смотрим, вот такая комната. Закрывается вот такими вот и Идем лесенку, которая ведет на второй этаж. На балконе прохладно. Можно просто сидеть, читать книгу, пить вино, уже в креслах. Кровать. В комнате двухспальный диван половина второго. Прихожая. Видите, в прихожей стоит кондиционер и деревянная лесенка вниз. Вторая комната спальня. Еще двухспальная кровать. Кроватка для ребенка, если вы едете с малышом. И здесь окна выходят во двор. Эта комната тихая, здесь не слышно шума моря. Всем нашим гостям обращаю внимание вот видите, Выход с первого этажа на пляж и вот эта территория пляжа Кухня у нас полноценная, с большим, а огромным холодильником. Есть стиральная машина, есть водичка, есть микроволновочка. В Санузел, душевая кабиночка. А ну, там вход в эллинг. Мы с вами находимся во дворике эллинга. Вот видна спереди стояночка для машины.